Когда я вижу, как идут вдвоем, Рука в руке, преклонных лет супруги, То я невольно думаю о том, Как много теплых чувств у них друг другу, Что ими не растрачена любовь, В сердцах их бьется трепетная нежность, в запасе много ласковейших слов от души, Добротой полны безбрежной. Что жизнь прожить, не поле перейти, И есть проверка временем на прочность. Они смогли сквозь годы пронести свою любовь, Ничем не опорочив. В день всех влюбленных Пожелаю вам, пусть не утратят силу чувства ваши, и вопреки невзгодам и годам становятся они прочней и краше. Богатство, чтобы данной вам любви на мелочь ссор в пути не разменяли двоих делили чтобы вы и радость дней и горькие печали